А чего годить-то? Давайте уже. Что? А что у вас там происходит? Что? Что я должен увидеть? в этот раз пурги мы не снимаем. Вообще-то круто выглядит. Анатолий Васильевич! Анатолий Васильевич! Да здесь я! Вы где-нибудь такое видели? Это не знаю, что стихи. Метель. Поехали. Надеюсь. Да не, ну надо, а! Среди лета, снег. Если на митинге также же метет, будет круто. Да, Черт, круто. Аккумулятор сдох. Ну дела? Это мы удачно с Санычем махнулись. Самый раз в уцеплении на площади стоит. В этом климате от политики надо держаться подальше. Вы стоите, вы стоите на У нас всегда лето такое? Его. Извините, не подскажете, где площадь Смирнова? Там у вас, вроде, митинг должен быть предвыборный. Тебе чего там? Да я из съемочной группы из Москвы. Просто потерял тут цветы. А камера где? Да камера-то, я надеюсь, уже там. А я вот опаздываю из этой погоды. Да, это тебе не Москва. И что, у вас тут каждый день так? Ты что? Мы сами обалдели. Так, а на смирнова как? Ну, это тебе проще сейчас назад по улице Волкова и по ней до Смирнова. Спасибо, ребят. Эй, а когда показывать-то будут? Завтра и А, из Москвы. Ну, кино. Кино, кино. Что там такое, Пробка, что? Ли? Приехали, похоже на аварию. Я сейчас. Чего там? Случилось что? Я ни хрена не пойму. Нету никого. Видать, там мёртвов стали. Обрат а почему они на... машины пугасали? А да я назад да. а как это? Куда нам надо, Влад? Площадь Смирнова. Смирнова? Да, площадь Смирнова проехать. Сейчас давай назад, второй поворот налево. Да. На Волково выезжаешь и прямо. Спасибо. Черт. Че-то это все как-то странно. Да, Васильевич? Посыпались Влад заметил, что там написано было. Типа улица Горобурды. <связь> не разобрал. Что? А, блин, название придумают тоже. Нормальную улицу не найти. Эй, <С2> Фу, ты Твоя чё! Елевич, осторожнее, я снимаю! <свес> что это? А? А? а что с машиной? <свес> да вот во что-то! Сейчас посмотрим! <свес> что там? <свес> вот блин! Угораслило же! Да не переживай! Сейчас я выйду, все сниму. Мы ж не виноваты! Ты смотри, а? Ух ты! это чем мы сбили? Да хрен тут поймет! Фу, ну вот жесть! Как же это так получилось? Ты да черт его знает! Что ж делать-то, а? Надо скорую! В чем дело? Сети нет! Не пойму я чего-то. Что такое? Ну, у него же это, горло разорвано. Ну да. Ну как это, машиной горло можно разорвать? От удара? Я тоже что-то не пойму, он мертвый или что? По-моему, он мертвый был до этого. Кровь засохшая. Жесть. И кто же его тогда? Ну, по горлу? Собаки может. Черт его знает. Разворочено все. Смотреть не могу. Васильич, а поехали-ка отсюда побыстрее. Будем надеяться, что нас никто не видел. Откуда грёбаный снег? Что за твою мать? О, слышь, где Большая Советская улица? Ну чё молчишь, чё встал? Глухой, что ли? Блин. Чё вы встали? Чё вы встали-то? Э, братва, вы чё, попутали? Э-э-э! My bosom, My poison for Muslim My, Keep нет. Извини. Что они? Взяли что ли? Товарищ инспектор, твоя машина, я это. Убирай твоя... нахер машину свою. И ты камеру я... убери. А все я говорю. А что Поесть. ты говоришь? Да сейчас уберу. Как ладно. Нахрен их? Поехали. Поехали, Поехали. вообще Пёс. отсюда пока целы. Так убрал камеру жди. вообще, а. Так, давай сюда. Черт! Да кто это? Чего ему надо? Чего ему надо? Это черт его знает. Идиот какой-то местный. что, вроде отстал? А -а -а! Ходи, Не вернется. Где? Там а? люди! Я вижу! Где что? Стоит? что? а! 坐 Да это капец! На них что, бронежилеты, что ли? А ты кто? Оператор! Ты меня спасла. Твое счастье, что пистолет нашла. Гляди, как башку разнесло. Тут вот же вляпались. А-а, это ты вляпался. Стой, а с этим ты что делать? Здесь оставим? А что, с собой возьмем? Да погоди ты! Так, ладно. Вроде все готово. Ребят, левее, чуть Ладно, я сейчас попробую. Все, готово. Говорите. Ну что, город так видно, что или нет? Ну, видно что-то. Лучше все равно не будет. Нормально, так поехали. Час, снимаешь, что ли? Снимаю. Да Мотор, вот... начали! Дорогие мои земляки, в этот трудный для нас всех час. Перед лицом. Черт! Давай еще раз. Ничего, нормально, можете продолжать. Дорогие мои земляки, в этот трудный для нас всех час, перед лицом стихии, я, ваш кандидат в губернаторы Александр Иванович Хан, хочу заверить всех, что сделаю все от меня зависящее, чтобы город жил. Вы все прекрасно видите, что существующая администрация не справляется с положением. Всюду беспорядки, отсутствует электроэнергия, поэтому... Прямо сейчас я отправлюсь в городскую администрацию и узнаю, что происходит. И обещаю вам, мы наведем порядок в этом городе. Ну что, нормально? Конечно, нормально. Лучше не бывает. Серега, ну что, ты дозвонился, нет? Да не дозвонился, телефоны не ловит вообще. Что с этой связью сегодня? Ты вот что, не уходи. А что такое? Алло. Сейчас поедешь с нами. Куда? Алло. Мы сперва заедем ко мне в банк, кое-что проверим, а потом в городскую администрацию. Материалы снимаешь. будь здоров. Ладно. Ха. А вообще что происходит? Люди вообще с ума посходили, называется. От погоды, что ли, все озверели? Да это эти с митинга лохи, мать их. Я ж обделывался, честное слово. А главное ж не валится. Я две обоймы выпустил, а им хоть быхны. Ты видел? Да видел, видел. Я пока башку ему не прострелил, он не отцепился. Так, ладно. И вот еще что. Мы люди серьезные. Тебя в обиду не дадим, не трусь. Ты нам живой нужен, пресса твою мать. Садись! Спасибо. Я вообще не местный. Ха, поэтому я тебе и не знаю, откуда ты? Да мы из Москвы приехали вчера. А, хана вашего снимать. Снять ага. хана? Смешно. А что? Да так, тебя как зовут? Кстати, Костя. А я Искра. Искра-хан. Да ладно. Племянница? Дочь. Другой раз я назвал бы это журналистской удачей. А сейчас как? А сейчас у нас труп. Да не боись раньше времени, отец совсем разберется. Да, я слышал, у него неплохая репутация насчет разборок. Что еще слышал? Только то, что у него есть дочь, Искра. Biatlоном. Не понял? Ну, едешь по снегу и стреляешь. А, <связывая> а Сюда, что ли? Осторожно. <связывая> Папа в банке, значит, работает? Нет, это банк на него работает. Банкир. И банкир тоже. что -то не открывает никто. Впечатляет. Правда, мне кажется, что далеко не все здесь жаждут порядка. Папа, у нас авторитет, его все боятся. Авторитет, насколько я понимаю, криминальный? А вот так лучше не говори. Я понял, понял. Разборок на сегодня для меня достаточно. Я, честно говоря, выпил бы сейчас. Интересно, здесь есть что-нибудь? Может, они все в переговорной? Переговорный, может быть. О. Есть. Фух. Вообще-то, я бы лучше шваркнул сейчас, конечно, ты килки. Она как-то бодрит. Но и это хорошо. Фух. Теперь, как председательствующий на этом заседании, должен поставить на голосование вопрос. И чё? Не знаю, как ты, а я лично отца подожду. Поддерживаю. Знаешь, я вообще думал часто, ну и к черту журналистику. Пошлют в какую-нибудь горячую точку. Или в холодную, час от часу не легче. То ли дело в банке. И надежно, и спокойно. Мне тоже все говорят Выходи замуж за банкира А что, предлагают? Предлагают, Вовка Он у папы, управляющий А ты чего? А я, да так Упырь что ли? Не люб? Ну, типа того <звук> Может там кто-то есть? Может ему плохо? Не уже плохо. Вовка? Вовка? Что с тобой? Вовка! Вова! Вова! Вовка! Вовка! Вовка! Вовка! Вовка! Вовка! Скорее, скорее, скорее! Ты тянешься, как беременная баба. Давай живее. Сука, ты смотри. Ты смотри, Вовану завалили. Точно, Вован, у зверю, а? Ну, сейчас. Остальные за мной. Твою мать. Слышь, ты не очень-то снимай тут, понял? А чё, хан сказал все снимать. Кто его так? Да хрен его знает. Похоже, пацаны Муромского под шумок решили наш общак взять. Да какого Муромского? Посмотри, ему башку проломили. А Муромского замочили бы, да и всё. Да это точно не наши пацаны. Кто ж так делает-то? Смотри, как натоптали. Это точно те же лохи здесь прошлись. Походу, кто-то нашего хана очень сильно не взлюбил. А ей за что? Хрен его знает. Вот жена молодая от него сбежала. Ты бы лучше язык прикусил. А что? Все знают. Дашка с ним только из-за денег и была, а сама с Игорьком Князевым путалась. Ты же его знаешь. Я да знаю, знаю. Только он ей башку хочет оторвать. И тебе оторвет, если услышит. Тихо, идут. Ну, что тут? Да никого вроде. И там тихо. Нет никого, а бабки на месте. Хрен знает что. Зачем человека завалили-то? Куда они, суки, все подевались, не пойму. Ладно? Вот что, пацаны, бери-ка стволы и по следам пройдемся. Ага. Ничего, от нас не убежишь. Ух ты, мать твою! Ты, ты посмотри, что твоя. Всех поубивали, суки. Чем люди-то виноваты? Это же голова. Искра. Искра! Кто здесь? Суки. Выходи. Да ну, выходи! Я с ну! Ну что? Разошелся. Фу. Тебе, что ли, тут с ума посходили? Точно. А вот твой задушевный парень. Чуть мне голову не откусил. Кажется, разрушил я твое семейное счастье. Вот партия была бы. Банкир, живоглот. Фу. Все, что не делается, все к лучшему. Слушай, когда ты ролики-то успел снять? Пока ты бежал, не оглядываясь. Пойдем-ка, посмотрим, что там. А то я сдохну уже так бегать. <музыка> а так получше будет. Вроде нет никого. Ты что, опять пить собираешься? Вообще-то я мало пью, быстро пьянею. Но что-то не сегодня. Так что я, пожалуй, выпью еще немного. Черт, хорошие же ролики были. Вы мне просто поражаете, Иска. К черту ролики. Знал бы ты, откуда они? Я их из Англии пришла. Как вообще можно думать о роликах, когда по улицам толпы сумасшедших ходят? Хотя, может, это отвлекает? Может быть. Внимание, внимание! Повторяю, всем собраться у штаба гражданской обороны города, площадь Ленина, дом 1. Внимание! Всем собраться у штаба гражданской обороны города по адресу площадь Ленина, дом 1. Черт, черт, черт! Кажется, здесь тоже. Может, вернемся? Я говорю, может, вернемся? Может быть! Пойдем отсюда, пока не поздно. Поздно! больше никто не остался, то по инструкции я должен занять пост начальника гражданской обороны и подать сигнал. Мои ребята сначала в воздух стреляли, их за считанные секунды разорвали. Этих тварей штук 20 было. Пока мы сообразили, что делать, они уже внутри оказались. Не уцелел никто. Они оттуда пришли. Ребята мои стреляли, конечно, но только под конец я понял, что в голову надо. А теперь проверим. Этот уже ничего не понимает. Я тут пострелял, подумал, похоже на военную агрессию. Откуда снег? Откуда снег? Неожиданный удар. И очень успешный. Полагаю, что все военные части в городе были уничтожены за полтора-два часа. И способ был настолько необычным, никто и не подумал, что это нападение. Это ж как ядерный удар. Случись, что уже ничего не поделаешь. Ну хорошо, а почему мы остались живы? До нас пока еще не добрались. Я так понимаю, это эпидемия. Они перегрызают горло, встают и идут дальше. А те, кого погрызли, следом встают. Но кто это? Зачем? Может, террористы? Может быть. Ну... Должна же быть какая-то подмога. Должны прислать спасателей, нет? Да, если есть кого спасать. То, что мы еще выжили, это скорее случайность. А со статистической точки зрения мы, скорее всего, уже умерли. Мы жалкая доля процента, которая пренебрежительно мала. И ею следует пренебречь. Если атака даже локализована, и город окружен войсками. Там, скорее всего, полагают, что в живых никого не осталось. Соответственно, никаких спасательных операций проводиться не будет. Только карательные. Карательные? Ну да. Хотя я в данном случае рекомендовал бы ковровую бомбардировку. Так что, если услышите взрывы, знаете, подмога пришла. Смешно. Простая логика военного времени. Хотя я не удивлюсь, если вместо бомб мы увидим БТРы с призывниками. Они дешевле, чем бомбы. Эй, ты кто? Вернись, Витёк! Брат, вой, это ты нормален? Ты живой вообще, нет? Э! Какой нахрен витек! Ты что офигел, швитек был! Мало витьков ты сегодня таких видел! А как он встал! Как они все тут встают! <звук> мертвый, не мертвый! Но если эти твари тут все встанут, то мы ляжем! Ясно? А Вовка! Вовка же лежит! Да, судя он по не всему, вставал. он уже вставал! Только, видать, на живого, на кого напоролся. Значит, есть люди в городе. Ладно, парни, берем нормальные стволы и едем разбираться с этой херней. Хочу нашему губернатору, бывшему Харю посмотреть. Поедем в дом советов разбираться. У тебя пленка еще есть? Да, есть. Хватит. Молодец. Поехали. Тут карниз можно вылезти, только куда он идет? Пробую пройти по карнизу в другую сторону. митингует зверь ах ты твою там мать и вот ты и попался сучонок давно дашечку увидел? больше не увидишь Фига себе. хорошенький арсенал у этого хана вон там правее он стоит Черт! Что это? Надо уходить. Ну и отдача. Ни хрена не попадешь. Кто там? Не знаю, но в белом, по-моему, князев Игорек. Сейчас там только его не будет. площадь глянь Что они, суки, делают, да? Мари, положили, дави а? Дави на газ, прорвемся! Быстрее, только. Насколько же ха? Когда же мы летим? Твою мать! Серега, давай нет, быстрее! Ты... Слышь, дави на, тварь, на, на газ! Да не получается! это лучше его улыбается, глянь! Ребята, лезет, лезет! Серега, что ты делаешь? Окно закрой! Серега, ты что делаешь? Окно закрой! А эти придурки! Куда поехали? Поехали, поехали! Спокойно! Сволочек! Да отвалите вы! Сейчас окно разобрать. Ребята, ну чего? Ты готов? Не, надо, не надо. Железный. Готов. Не надо этого. Ну что, ребята, вам помочь, да? Серега, давай! осторожнее. Скажи спасибо, что успела вовремя. Спасибо. Я не пойму, ребят, вы что, здесь все знакомы? Знакомы, знакомы. Значит, Дашка, это и есть твой Игорек, да? Вот уж встреча. Вот не пойму, за что же ненавидишь ты меня так? А за что тебя любить? Сейчас приедем, папа тебе башку открутит. Куда же, это интересно, мы приедем? Домой. С какого это перепугу я туда поеду? А с такого, что мне к папе нужно. Он в этом городе человек главный. Хочешь жить? Надо к нему. Или ты не так думала, когда замуж просилась, а? Хочешь к папе? Вали к папе. А на своей машине я поеду туда, куда мне надо. На какой своей? Что тут твое? Это все папа тебе купил! Поворачивай машину! Девочки. Поворачивай машину! Кому сказала? Поворачивай, Рома! Успокойтесь! Успокойтесь! на да, Come on, guys. Что же Стоп. еще. Больше здесь никого нету. А ты че? Живой что ли? Да вроде-то. Да. Молодец, шустрый пацан. Выбрался. И главное, камеру не потерял. Это у меня профессиональные. А, -а, -а. шепзик, шепзиком, а целый. А моих-то пацанов всех порвали нахрен, всех. А чё делать-то? Выбираться. Давай за мной. На заводе у меня поспокойнее. Главное дойти. А у вас и завод есть? А то. Целый район на моем мазуте ходит. Ах, да. Костя говорил, нефтепереработка. Да. Мы на завод к вам собрались заехать. А после всего. Поснимать. -то. Вот заедем и поснимаешь. А Костя это кто? это корреспондент. Мы с ним приехали, только встретиться не успею. Он, поди уж тоже, тут где-то бродит. Может, еще и встретим. Не дай бог, что-то я не хочу тут больше ни с кем встречаться. Честно признаться, я тоже. Будем пробираться дворами. Вот что, давай за мной. Только помедленнее, пожалуйста. Девочки, ну вы даете! Ты только не начинай. Сначала снег, теперь туман. Ну, вроде так и должно быть. Он же ложится, потом испаряется. Было жарко. Кстати, похолодало, вы заметили? И мы вообще где? От центра порядочно отъехали. Только не в ту сторону. Искра, если тебе действительно так нужно к отцу, до завода недалеко осталось. Он наверняка там. Кстати, а он действительно хотел вас убить? А как же? Хан такой человек. Он слышать ничего не хочет. На самом деле он понимает, что у нас ничего не будет. Но согласиться не может. Он скорее себя и других погубит. Пытаясь убедить кого угодно в том, что все должно быть так, как он хочет. Да, но так да он лучше вас всех! Лучше, Искра, лучший, да ты... но упертый. Все, да хватит. Ты... Что это? здесь вместе. Кого? Мать честная. Че там? Да, знакомая машинка. Черт! Черт! Такое мы уже видали, да? Хрен его знает, зачем? Посмотри, сколько их тут много. Да, Даша. По-моему, ты свое получил и без меня. Ничего. Главное, нам теперь самим не а получить. Давай вперед! Мигом! Не останавливайся! Я там чуть не сблеванул на месте от страха. У вас такое бывает? Тогда волнуйся, какой-то спазм в желудке. Дать водички. Лучше еще водки. Отец Михаил, у вас же там осталось еще? Он же напьется сейчас. Ничего. Можно. Сейчас можно. А можем мы здесь ночь переждать? Место глухое. Промзона. Здесь много людей быть не должно. Эти головы мы еще в центре видели. Ваша работа. Да я почитай. Пол города с боем прошел, пока людей встретил. Значит, этих вы за людей не считаете. А вы считаете? А мне почем знать? Вы священник, вы объясните. Ну, человеческого-то в них ничего не осталось, это точно. Правда? Да. А разве вы сами не видели? Я ведь на площади был, когда все началось. На звоницу крышу лотал. Оттуда хорошо все было видно. Что? Что видно? Как у на толпу напали. Кто они? Да безумные эти. Их и немного было. Я поначалу и не понял ничего. Пока крики не услышал. А тут еще снег со всех сторон. Пока на площадь спустился. Никого в живых и не осталось. Может, кто и спасся, но до вас я ни одного живого человека так и не встретил. А мы думаем, это нападение, террористы, биологическое оружие. Или, может быть, психотропное. Не знаю. А как это еще понимать? Я понимать не берусь. Хорошо, что вас встретил. Хорошо, если ночь переждем. А там видно будет. А святая вода, крест животворящий, это все на них не действует? Я больше народными средствами, но с Божьей помощью. Больше похоже на Божью кару. А это каждый понимает в силу своего разумения. Неисповедимы пути Господни. И кто знает, в чем наше предназначение. И когда мы должны его исполнить. слышь игорь я бы может быть стрельнул разок все-таки а то теоретически я все понял но практически думаю успеешь еще пострелять. Скажите честно, Игорь, ведь вся бодяга наверняка от вас, а? В смысле? Ну, в смысле военные. Вы же сами говорите, атака или пуч какой-нибудь. Или, может, просто солдатики-срочники потеряли бочку советского секретного оружия? Она и грохнула. Солдатики? Эти могли. Но я ни о чем таком ни разу не слышал. А что, ультимативная вещь? Уничтожение противника его же руками, причем совершенно без разрушений. Представьте себе, сбрасываем такую бомбу на штаты, они там перегрызают все друг друга и куку. -ку. Мы прилетаем, планомерно отстреливаем тупых зомби и получаем целую страну со всеми заводами, газетами, пароходами, ну и всем-всем-всем. При этом города целы, а леса и поля в порядке, а не как после ядерной бомбы. А? Тогда больше похоже на секретное американское оружие. Почему? Да потому, что на нас бросили, а не на Штаты. Ну, вообще, я не думаю, что это американцы. Им-то зачем? Больше похоже на что-то восточное. Например, древняя шумерская магия. И Бен Ладен наладил ее, чтобы извести всех неверных. Похоже, а? Этот мог. Причем действует только на тех, кто в христианской вере. А кто нет, того не трогай. Вот я, например, не крещен. Может, поэтому мы и живы? Да, особенно не крещенный отец Михаил. Да. Может, он отступник. Отец Михаил, вы, случайно, не еретик какой-нибудь? Ну, в общем, я думаю, что это все-таки террористы. Тогда где они сами? Сидят, где-нибудь ждут, пока нас соживут. Ну, тогда им придется еще подождать. Закрыли, хорошо? Снаружи проверил. Хорошо. Не пробивает нигде. И все же надо поосторожнее, а то мало ли что ночью. Само собой, надо дежурство организовать. Я до двух подежурю. А потом я, я ночью часто не сплю. А теперь так. Давайте спать. Фу, жуть какая. Чего? Да темень, как в лесу. Ты не нагоняй, а то и без тебя не везем. Стойте, стойте. Тут кто-то есть. Тут, это ж корова. Блин, корова. Ага, я-то думал, господи, я-то думал там, а это корова. Идиот, выключи свет! Стойте! Куда же мне идти теперь? Кто здесь? Спишь? Игорь. Чего? Ты понимаешь, что это настоящее чудо, что мы вдвоем остались в живых. Ни Хана больше нет. Никого. А мы остались. Может быть. Вон, Искра, смотри, тоже осталось, А ага. хам. Такого голыми руками не возьмешь. Возьмешь. Я видела. Что ты видела? Ну, это же он в вас на площади стрелял. А потом на них целая толпа бросилась. Его больше нет, понимаешь? Мы свободны. Ну да, свободны. Как теперь выбраться отсюда? Выберемся, я знаю как. Игорь. А? должен гореть. Что-то случилось? Это отец. Он наверняка там. Летом идут. Откуда они взялись? Это факел. Зачем он вообще так горит? Надо было его погасить, к чертовой матери. Вот доберемся, а там узнаем. Черт, вообще сюда надо было береться. Подожди. Надо наверх идти. Там кабинет. Какой кабинет? Ты вообще в своем уме. Ты что, все еще хочешь здесь папу найти? Да, хочу! Нет, ну честно. Банка нам было мало. Да мало. Через цех в кабинет короче путь. Тебе нужно бежать отсюда. Куда бежать? Почему? Нам нужен врач. Мне уже ничего не нужно. Что? Господи, главное, ты жива. Но тебе нужно бежать. Дочка, послушай, не надо врача. Больше нет никаких врачей. Я умираю, и вам меня не вытащить. Но тебе нужно бежать. Скорее. Ты видела факел? Они скоро придут сюда. Смотри, они уже все здесь. Это я поджег хранилище. Нет, это не я умру с ними. Это они сгорят вместе со мной. А ты должна убегать. Слышишь? Нет, папа, я, я не пойду никуда без тебя. И вы. Двое. Там внизу локомотив. Искра. Хватит болтать. Пики, я тебя приказываю, слышишь, пики? Папа! Папа! Нет, папа! Папа! Очнись, папа! Господи Искре, он уже мертвый. Да иди ты нахрен! Надо срочно уходить, ему уже не помочь, она а тут завалит. Их слишком много. души усопших твоих, и прости им всякое прегрешение, вольное и невольное, и даруем царствие небесное. Почему? Я не могу. Я не могу их оставить. Я должен Что? остаться здесь. С ними! С кем с ними? С этими несчастными. теперь все. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Какой замечательный сегодня день. Мы приветствуем всех, кто только что переключился на нашу волну и где, как всегда, солнце, радость и море позитива. Тем более, что природа сегодня готовит нам особенный подарок. Синовники радуют нас совершенно сказочными известиями. Этой июльской ночью на всей европейской части России, а утром уже и на большей части территории Европы наблюдается уникальное явление – настоящий снегопад. Твою мать! Свела и сушила добром за меня, И постой, и постой, красавица моя, за да свой наглый Твое лишь что на белое лицо, Ты постой, постой, красавица моя, Доспольна да глядеться радость на тебя.